Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск наших э, посиделок, как мы их называем. Это наша беседка э, с писателем журналистом Борисом Куниным. Здравствуйте, Борис! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители слушатели! Да, все, кто нас видит кто нас слышит. А, ну, в прошлый раз мы с вами э, обсуждали такую историческую тему... Э, значение Бориса Ельц, на его ошибки, его какие-то достижения. А сегодня мы поговорим э, о еще более глобальной такой э, проблеме, которая возникла в последние буквально дни. Это противостояние России и коллективного Запада. Под Западом я имею в виду не только Евросоюз, но, естественно, Америку. И э, сподвигло э, меня на это поговорить э, недавнее выступление господина Лаврова, который сначала сказал, что Россия готова выйти из Европы, потом он сказал, что его не так поняли, он не так имел в виду. Ну, короче говоря, я так понял, что он бросил пробный шар проверить реакцию Европы, насколько Европа, собственно, без России сможет справиться. Что вы думаете вообще, насколько Европе интересно, вот Россия в качестве такого, даже не знаю, <свят> партнера, но какого-то контр, так сказать, спарин партнера так скажем. Ну, во-первых, я бы сформулировал это немножко по-другому. На мой взгляд, никакого противостояния России и Запада, по большому счету, нет. Есть, скажем, параллельное движение в противоположных направлениях с разной, может быть, амплитудой. И, в общем-то, добавить хочу сразу, что хорошо, что оно пока параллельное. Потому что если где-то начнется сближение при нынешней ситуации, может быть не очень, скажем, не очень хорошо. Поэтому, в принципе, что с потеряла потерял Запад так называемом... Противостоянии с Россией. Россия часто, точнее, не часто, периодически возникает сядь руды, возникает очередная волна. Вот Запад на этих антироссийских санкциях потерял много денег, кого-то они периодически покупают, ну, будем так говорить, покупают, уговаривают, убеждают, перетягивают на свою сторону и на Западе из среды политиков, чаще, наверное, бизнесменов. На самом деле, Запад... Я хорошо помню в 2014 году, когда эти антизападные санкции Россия ввела, и была большая я о том, что производители голландского сыра из Нидерландов, несколько, одна или там несколько фирм, объединенных, скажем, под одной крышей, они много сыра отправляли, продавали в Россию, а теперь значит, этот покупатель как бы пропал. Ну и буквально через, может быть, через пару месяцев, может быть, через три месяца, следующий материал по этому поводу, что голландские производители сыром нашли других покупателей и, в общем-то, в течение пары месяцев благополучно забыли о том, что они потеряли для себя российский сегмент рынка. С другой стороны, в общем-то, нынешняя ситуация очень сильно напоминает холодную войну во времена СССР. С той лишь разницей, что во времена СССР тогда действительно было противостояние, оно шло, скажем, по политической линии, Делайте густо так. завешенной на идеологии. Но... А вот, кстати, кстати, я, так, кстати я по поводу... Да, я понял, по поводу экономики. Я хотел как раз зацепиться за слово идеология. Я согласен полностью с вами, что когда существовал Советский Союз, когда было две системы, социалистическая и капиталистическая, два, как мы их называли, лагеря, было две организации, тут было НАТО, тут Варшавский договор. Это все было понятно. Но сейчас, мне кажется, что в России проблема в том, что диалоги вообще нет. Даже она, по-моему, запрещена по Конституции. А что тут плохого в идеологии. Я ничего в этом не вижу такого криминального в самом понятии идеологии. Почему наоборот людей как бы бросили. Вот было, помните, в 90-е годы очень модное такое выражение как рыночная экономика, да, рыночные отношения. И в принципе мы понимали, что коммунизм это все утопия, что это все это, понятно, сказки Венского леса, но тем не менее у людей какой-то был хоть ориентир, они знали куда они идут. Потом в 90-е годы сказали, ребята, все, мы строим дикий капитализм, кто не спрятался, мы не виноваты, сами выживайте как хотите, государство остраняется. Почему не было предложено хоть какой-то, ну не то что схемы, но какой-то идеологии, понятной, доступной людям, чтобы они понимали, что что-то должно быть. Вместо вы забрали одну игрушку, коммунизм, и сказали, ребята, ну коммунизм это все утопия, но вот вам конкретная игрушка, чтобы вы игрались хотя бы в ближайшее время, я не говорю там на сто лет. Но э, вообще отсутствие идеологии порождает массу вопросов. Но я все-таки позволю себе предыдущую мысль закончить. Да. В той части, что во времена СССР вот, политика была густо замешана на идеологии, а экономика была отдельно. Железный занавес был железным занавесом, но Советский Союз прекрасно торговался со всем остальным миром, остальной мир прекрасно торговался Советским Союзом. И к этому могу еще добавить, что я родом из Гомеля, и через Беларусь на запад шли и идут газы и нефтепроводы. И строились они, на минуточку, во времена СССР. То, что там, может, потом модернизировалось или еще что-то, это следующий вопрос. Но построены они были еще при Советском Союзе. То есть Советский Союз этими же энергоносителями торговал с Западом, против которого вел идеологическую борьбу. И все было прекрасно. Что касаемо идеологии сейчас. Проблема, на мой взгляд, в том, что то, что Россия, Беларусь или еще какие-то постсоветские страны, да та же Украина, собственно говоря, никакой внятной идеологии народу не предложили, это отдельный разговор. Но дело в том, что, в принципе, если, не, ну не могу говорить за весь коллективный Запад, так называемый, но в Германии, помимо комплекса вины, который потихонечку уходит за содеянное во времена Второй мировой войны, ведь тоже, собственно, идеологии нету, особенно сейчас, когда она уже конкретно, твердо и, можно сказать, навсегда перестала быть мононациональной, монокультурной страной. И мы же с вами видим, уже не первый год здесь живем и... Если даже не сильно с кем-то общаемся, то все равно вышел на балкон, вышел на улицу, и мы видим отдельные группы численностью по пару-тройку миллионов, если не больше, которые живут здесь, но тем не менее они живут в своем мире, в, в чужой стране, причем многие или часть из них даже периодически заявляет, что... Надо бы здесь жить так, как они жили. А, по, по своим законам, да. Поэтому то, что нет идеологии, ну даже, может быть, идеология – это не самое красивое слово, Каких не, ну, барабель... цель какая-то у людей должна быть цель. Хорошо. А вот теперь, вот я все-таки не согласен с вашим тезисом, что нет противостояния. Еще есть противостояние на том же идеологическом уровне, когда вот в России популярна очень такая мысль, что Россия это вообще... Кстати, Путин не так давно это говорил, что Россия это вообще отдельная цивилизация. Потом, через некоторое время, он, правда, сказал, что Россия часть Европы, то есть мысли как-то скачет. Вот это любимая такая вот... Как бы сказать, теория о том, что у России свой путь, что э, России не близки вот эти все демократические ваши западные ценности, вот это ЛГБТ-сообщество, это нам не нужно, у нас там православие, у нас то есть все. Да, но самое смешное, что тоже православие, это же не российское изобретение. Это было, так сказать, привезено из Византии. Даже тот же самый алфавит русский тоже был создан на основе греческого, латинского еще. То есть, в принципе, у России ничего своего вот этого исконного почти и нет. За что вот эти скрепы, за что можно зацепиться, только вот победа Гагарина, еще что-то. В принципе, поэтому, когда Россия говорит, что у нас свой путь, да, я забыл еще про марксизм, который был тоже э, заимствован, мягко говоря, э, у немцев. То есть вот, вот своего исконного не сказать, что вот мы такие вот русские э, щи хлебаем э, этим самым лаптями, и мы вот э, презираем вашу все западное, хотя это все в России используются, те же компьютеры, те же айфоны и прочее, то есть э, это ничего не мешает, но вот говорит, что у нас свой путь, э, вот упорно, а кстати, э, вот когда вопрос касается конкретно, а в чем собственно ваш путь, и что вы можете противопоставить западу вот этим ценностям, Собственно, ничего. Ну, только вот этот домострой, да, когда муж бьет жену, бьет, значит, любит. Что там еще? Вот церковь, и, собственно, все. То есть ничего противопоставить нет. Нет, нет ну, нечего им сказать. Свое вы, оправдание. Вы еще забыли купание в проруби на крещении. А, ну, да, да, да. Это, это... Бьет, значит, любит. Что касается, опять же, Россия. Все, что она делает в последнее время на, скажем, международной арене, большая часть из этого, на мой взгляд, направлена как раз не вовне, а направлена вовнутрь, на собственный народ. И вы, кстати, очень такую глобальную тему, походя, э, затронули. На нее, я считаю, когда-нибудь стоит поговорить по поводу того, а вообще кто такие русские и, и что это такое. Ну, в отличие все-таки от украинцев, белорусов, поляков и дальше по списку там всех стран или большей части стран он. Поэтому сейчас все, вот я сегодня случайно наткнулся на материал о том, что в Ростове-на-Дону судят некую Анастасию Шевченко. Потому, за то, что она состояла в сетевом движении «Открытая Россия», как считается финансируемым Ходорковским. И в Уголовном кодексе Российской Федерации теперь есть статья 284 пункт 1 об участии в нежелательной организации. И серии, ну здравствуйте вам. Кто определяет, что, какая из организаций желательная или нежелательная. И в этом смысле, конечно, нынешняя вот Россия последних месяцев очень сильно перекликается с Беларусью. Но тут я тоже хотел бы добавить, они перекликаются, они вроде бы там все эти сказки о союзном государстве и так далее, но у каждого свой путь, никто на самом деле там объединяться или еще что-то не хочет, но все на этом прекрасно спекулируют. Это может быть тоже к вопросу о какой-то идеологии, потому что вот продается периодически продается тема на внутреннем российском рынке, медиа медиарынке. Продается тема союзного государства. Потом, когда немножко в экономике вроде потише стало, народ чуть-чуть успокоился, значит тема эта откладывается. Потом опять что-то случилось, появляется Навальный, которого, за которого вроде бы как все и так далее и тому подобное. Хотя и кстати здесь, вот вышеупомянутый коллективный Запад, вроде бы подчеркиваю, наверное, это ключевое слово, вроде бы, вступился за Навального. Хотя убийство Бориса Немцова, который как политик был несравненно, скажем, выше и эффективнее, чем Навальный, коллективный Запад не тронул за левую заднюю ногу. То есть тогда было четко заявлено прямо или скажем так, между строк, что это внутреннее дело России, и вы сами разбираетесь. То есть до сих пор фактически не заказчиков, там, да и с исполнителями убийства Немцова большие вопросы, как, впрочем, и с многими другими убийствами. Поэтому сейчас вот тема Навального. Вот там все оголтело кинулись на Явлинского, который написал статью «Без путинизма и популизма». Да, там Достаточно много упоминается о Навальном. Но дело в том, что я, допустим, готов с кем угодно спорить, что в основе своей статья все-таки не про Навального. Хотя все кругом, совсем. Сторон... Ну просто он не совсем удачно выбрал момент Явлинский, потому что когда Навальный сидит в тюрьме, не может ему ответить полноценно, это все-таки э, такой а... запрещенный прием, вот понимаете? А... Когда идет дискуссия, мы должны, вот мы с вами на равных, да, вот вы мне сказали, я вам слово, вы мне два, я вам десять, а когда, извините, вы бы находились где-нибудь э, в другом месте, не могли бы мне ответить, это все-таки да. Да, и последнее, о чем я хотел бы поговорить, э, вот вы сказали по поводу статьи Явлевского, я хотел бы с вами э, очень коротко обсудить статью Константина Богомолова, которая как раз предъявляет претензии нашему Западу, Где мы с вами живем, и вот он бросает просто вызов и считает, что Запад совсем чуть ли не сошел с ума, и нужно его вернуть к истокам, чтобы он, так сказать, себя пришел немножко. Но меня э, удивляет вообще постановка вопроса: почему, собственно, Западу должно быть интересно мнение какого-то абстрактного богомолова, э, который не является, я не знаю, кем-то там философом, писателем или я не знаю, там инженером человеческих душ. Он, он режиссер, пусть ставит спектакли, никто ему не мешает. Но когда он. Апеллирует к Западу и начинает с умным видом рассуждать, как тут все не так и все неправильно, все, как у Высоцкого было, все не так. Ребята, меня вызывает это какой-то оторопь. Хотя мы знаем с вами, мы живем здесь. Не один десяток лет, да? Ну, вы чуть меньше, но не важно. Мы знаем, тут полно есть, конечно, перекосов в плане того же ЛГБТ-сообщества, когда меньшинства начинают себя чувствовать чуть ли не главными и начинают спекулировать. Мы видим, что было в Америке вот это движение, да, черные тоже имеют, так сказать... Права, да, то шесть, есть, э, шесть черных, да, вошли, шесть черных да. тоже тоже имеет значение. То есть, мы понимаем, что любое меньшинство, и мы, например, как национальное меньшинство, можем в любой момент сказать: Извините, вот меня не приняли на работу, потому что я еврей, а не потому, что я там как-то не совсем хорош для этой должности. То есть, есть масса спекуляций, и мы прекрасно понимаем, что Запад не какой-то условный богомолов начинает нас учить жизни. Хочется ему сказать, вы сначала разберите в своем, собственно положение вещей. И да, мы понимаем, что я уже сказал, что демократия это очень несовершенное такое оружие, которое будет направлено против него. И вот ваш, кстати, ну в кавычках, ваш Явлинский очень обиделся, когда он получил порцию критики. Но он сам понимает, что если он выступает в публичном пространстве, то он должен быть готов к такому положению вещей. То же самое Богомолов. Если он вот так вот резко выступает, то пусть не обижается, как говорилось в известном фильме, пусть будет готов куда что ему тоже, так сказать, дадут подых, причем часто заслуженно. Но ну, а что вы думаете, почему вообще Богомолов решил вот этой темой заботиться, насколько она сейчас вообще актуальна для России, э, жизнь на Западе, Европа и так далее? Ну, во-первых, начнем с того, мне очень понравилось определение э, господина Невзорова, который назвал Богомолова «Собчак-2». Ну, по, по понятным, да -да. так сказать, причинам. А насчет озаботился, ну, поступило указание или сам решил, что время. И вот он озаботился, ну, надо же себя как-то прорекламировать. Насколько вообще в России волнует жизнь на Западе? Я уже, по-моему, как-то в одном из наших с вами разговоров, уже второй десяток лет безуспешно пытаюсь пробиться куда-нибудь в Украину, Россию или Беларусь просто с описанием, скажем, журналистским описанием обычной жизни здесь, которую там никто на самом деле не знает. Именно обычную жизнь. Поэтому, а тот же Богомов, он выступил, он тут за Запад. Да, у Запада своих проблем что были фотографии в интернете из-за снежной зимы и морозов, что в белорусских городах, там во дворах, лежат горы мусора. Так мне не надо было те фотографии смотреть. Вон полторы недели снега и мороза в Ганновере и окрестностях. И тоже кругом, что с одной стороны дома, что с другой, тоже лежали горы мусора. Я больше могу сказать, их частично до сих пор еще не убрали, потому что машины не ездили и дороги не чистили. То есть ничего... Скажем, и вся эта вот западная демократия и прочее, она тоже переживает, наверное, системный кризис. И поскольку все от футбола до Евровидения и все, что между ними, все равно заточено на получение прибыли, значит, соответственно, та же спекуляция в связи с отношениями с Россией, с отравлением Навального, еще с чем-то, та же спекуляция. Будем достраивать, не будем, Северный поток-2. Но если изначально, допустим, тоже правительство Германии высказывалось, и Меркель, ну Меркель долго молчала на этот счет, ну какие-то высокопоставленные высказывались по поводу того, что это от политики отдельно, ну ребята, ну вы высказались, вы серьезные люди, вы получаете по здешним меркам конечно, не сравнить с зарплатой депутатов Российской Госдумы, но вы получаете хорошую по здешним меркам зарплату. Но ну, вы сказали и успокоились. Вы вспомнили вот все эти там голубых, розовых и прочих нетрадиционных ориентаций и так далее. То есть какие-то моменты меня не то что, я не могу сказать, что раздражают, меня удивляют в связи с этим третьим полом, когда да, да, да. объявление на работу. Но в целом все эти ребята с нетрадиционной ориентацией Лично меня никоим боком не касаются. И меня, их жизнь, поскольку она меня не касается, она меня не волнует, и я не буду о ней говорить, и о ней обсуждать. У меня есть знакомые и в одном цвете, и в другом цвете, и нормально, мы, ну, в общем-то, общаемся, это их жизнь. Они меня на свою сторону не перетягивают. Я их не пытаюсь вразумить, потому что, ну, как минимум, я не доктор. И все, все как бы нормально. А что касается, я не знаю, если все-таки эти разговоры о не самом лучшем состоянии здоровья господина Путина хоть в какой-то части верны, то я не рискну утверждать однозначно, что если уйдет Путин с руководства России, допустим, это как-то позитивно и быстро отразится на успехах так называемой белорусской оппозиции. И что это точно также отразится позитивно на жизни жителей России и так далее. Вообще Россия, я не знаю, бывали ли вы в своей жизни где-то в России, мне доводилось, иногда в командировке, там то к родственникам. То есть это, ну, скажем, сейчас нельзя сказать... Уж совсем однозначно, что Германия, вот, везде она одинаковая. Или та же Беларусь везде одинаковая, или та же Украина. Но Россия настолько разная от города к городу. И, наверное, эти вот так называемые скрепы, которые через каждых, ну, не стоток, 200 или 300 километров, на самом деле, очень и очень разные. И когда в Москве говорят о скрепах, они имеют в виду одно... А когда их слушают, допустим, в Саратове, не говоря уже про Екатеринбург или Хабаровск, у, у людей в голове совершенно другое. И поэтому все эти скрепы до кучи собрать, наверное, вряд ли кому-то удастся. Хорошо, мы на этом закончим. Я два слова скажу. Значит, Я был в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, даже один раз был в Казани. То есть я немножко знаю Россию. Вот... Очень интересно было с вами подискутировать, поспорить, пообщаться. Эта тема бесконечная. И в связи, вот, кстати, вы правильно заметили, с делом Навального, сейчас все-таки отношения ухудшатся. Но мы будем наблюдать и комментировать текущие и не только текущие события в стране и мире. Всего вам доброго. До следующего четверга. Спасибо. До свидания.